Привет, YouTube! С вами снова Валентин. Приветствую вас на своем канале. И сегодня это ответ на вопрос по шкаф-кровати. Итак, значит, пишет Вася Васильков с таким вопросом. Значит, он спрашивает. Подскажите, пожалуйста, в начале видео ты говоришь о брусках в нижней части шкафа. Четыре штуки. Ты не мог бы указать, пожалуйста, нарисовать их расположение и размеры? Значит, о брусках. О брусках в нижней части шкафа. Я рассказывал ранее, что внизу, а именно в этой части под этой планочкой я ее сейчас не сниму, потому что она туда вбита очень жестко. Находятся 4 бруса, которые расположены на всю ширину боковых панелей. Но минус вот эта часть. И толщина вот этого бруска. Соответственно, длина бруса должна быть такая же, как и нижняя вот эта часть дно самого каркаса, к которому уже крепится шкаф-кровать. Минус 18 мм это толщина вот этой планочки. И все. Вы можете сделать еще немножко короче. Расположение бруса вы можете сделать сами. Значит, два у меня находятся по самым краям. Вот здесь в углу один. Вот здесь в углу второй у меня. И еще два на одинаковом расстоянии. Вот здесь вот высчитал, просто одинаковое расстояние разместил. Все, чтобы они находились на одинаковом расстоянии. Это можно просчитать самому, не ленитесь. Я это делал вообще сразу по месту, пилил брус и сразу туда подставлял, просто по ширине. И все То есть там э, нету такой э, такой... В общем, там не надо придерживаться идеально точных размеров. Главное, чтобы э, брус был не больше э, дна самого каркаса. Вот. Не каркаса, а самого, как бы так сказать, шкафа, куда уже вставляется кровать и минус 18 миллиметров вот собственно на этом все по этому вопросу и вопрос номер два от александра нестерова какой минимальной толщины должен быть шкаф поделитесь чертежиками ясно значит какой минимальный минимальная толщина должна быть шкафа значит по моим чертежам, которыми, которые я вам скидываю, у меня толщина шкафа это вот я вам ее покажу. Это имеется в виду вся вот эта ширина ширина шкафа, грубо говоря. По моим чертежам. Но э, там у меня указаны размеры, но у меня здесь Плюс еще внутри есть полочка. Поэтому, чтобы удешевить конструкцию, вы можете убрать центральные полки, которые находятся внутри шкафа. И, соответственно, у вас получится, это еще минус, по-моему, 15 сантиметров. И будут уже боковые стороны. Не ленитесь, просчитайте сами. Просто берете и выкидываете вот те полочки. Это минус полки и минус тогда ширина боковых панелей. Это те, кто хотят удешевить конструкцию. Также можно убрать верхнюю антресоль. Вообще полностью оставить просто вверх. Это тоже минус затраты. И соответственно меньше деталей, меньше затрат. Ну На этом все. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока.